Есть у вас понимание и знание, почему все-таки произошло такое резкое падение курса и так низко до плинтуса? Спасибо, Сергей Писарев пишет. Я немножко пропустил вопрос, почему произошло падение курса? Да, почему вот резко так все произошло, ну буквально за год, потому что я помнишь мы на том эфире мы прям конкретно поднимали тему, говорю, яр, ты бы год назад тебе бы сказали, что курс монеты будет 50 копеек, ты поверил. <с> Кстати, такой же вопрос и Валерии, и Алексею. <с> ну, смотрите, какие мнения я вообще вижу в чатах. Первое ⁇ это Паратакс. Реально была аудитория людей, которые пришли на проценты. Их не устроило то, что ой, проценты про майнинг становятся меньше. Они вышли в другие проекты, где проценты намного больше. Второе, это вот этот дамп произошел, что мне кажется. Потому что опять сработала психология. Люди увидели, что монеты идет вниз и тоже начали сливать свои монеты, чтобы ну хоть что-то вытянуть по такой логике. Ну и третья теория заговора блуждает у людей, то, что так... Какие-то основатели, разработчики, может просто идейные люди борются просто с полами, чтобы они реально все свои монеты распродали на свои потребности. И потом в криптовалюте призм остались люди, которые ну, пришли сюда за другим. Ну это вот у меня три таких версии есть. И каждая из них, ну вот лично для меня, имеет место быть в какой-то части. Ну, полностью согласен с Ярославом. Все эти три версии они реально ну вероятны. вероятны. Может быть, там в какой мере они повлияли на снижение курса? Ну, объективно сказать сейчас никто не сможет, но они реально имеют место быть. Я думаю, так оно и было. Ну, а я думаю, что вообще все факторы в совокупности. И на самом деле даже вот этот вот, помните, перед самым введением Паратакса курс прям подскочил до 25 или что-то вот в этом роде, там, по 30 рублей, там такой вот прям резкий рост был именно вот перед введением Паратакс. Но когда его ввели, все ожидали-то одной математики, а получилась совсем другая. И, конечно же, вот это отторжение, негатив и хейт, как бы он имел место быть у любого призмача. Ну, вот. ну, в действительности, даже вот мне год назад говорили, Алексей, ты не понимаешь, что ли, что рубль будет, цена, рубль на монету? Я так думал, думаю, какой-то бред, ну как вот, она а 40 сейчас, там 35 и будет рубль, что такое может произойти? Не верил. И, и дальше происходит, вот сам смотрю в зеркало, честно говоря, на себя, и думаю, ну вот такая психология у человека, было 35, Стало по 20, не буду продавать Ну зачем? Да? Было 35, стало по 20 Когда было по 20, стало 10 Да не буду, тем более, зачем продавать И вот так вот устроены многие люди Я не говорю, что все, но в основном действительно Ну а теперь вообще смысла нету там по 50 копеек продавать Потому что когда особенно тот человек, который изучает криптовалюты Изучает особенно историю биткоина Я тут недавно тоже график выкладывал то есть, биткоин тоже поднимался, опускался. Люди три года ждали, четыре года ждали непонятно, как бы в, не, в, не, в неизвестности. И они дождались. Вот так вот, как бы честно да. говоря. И они все, дождались. Теперь, а кто-то лишил себя возможности. Кто-то купил, к примеру, там по 20, тут он упал до трех, все продал. То есть он лишил себя. Зафиксировал раз, убытки. Говорил, Для а, чего? Да, он лишил себя возможности э, заработок. То есть, он погнался за тем, что вот сейчас заберет свое, и все. И в итоге он лишился этого возможности, во-первых, и вернуть свои деньги, еще и заработать. А там на курсе, если он в рублях заходил, то он непременно заработал даже по тому курсу, который сейчас есть. Вот. Но теперь опять понятно. же не, неизвестное будущее у биткоина. Но действительно сейчас все посылки идут к тому, что он еще может там дальше идти вверх. Да, а, потому что, что немного... его эмиссия по факту сокращается в разы каждый год. В разы. То есть вот... Было сейчас там 18 миллионов, до 21 остаются крови кто, ну, кто их произведет? и э, При сегодняшней ну, абсолютно безумной экономике, то есть что с них происходит, во что вкладывать средства, никто не знает. Биткоинов столько. И их больше точно не будет. Мы уже это все десятилетия убедились. Никто лишний биткоина наковать не может. В принципе, то же самое и с призм. 6 миллиардов, а потом там, голосование или там как это, какой механизм будет потом добавление монет призм. Еще бы такой же большой комьюнити как биткоин и призм там реально стоил бы очень очень очень дорого. Мне кажется, что еще такая ситуация у людей иногда складывается, которые или только пришли вот, в мир инвестиций, вообще в интернете. Ну вот Дэн рассказывал про свой опыт, когда он кредитные деньги вкладывал. Но очень часто, мне кажется, бывает такая ситуация, что люди смотрят, цена на призм вот росла осенью, они закредитовались, потом вкинули эти все деньги в криптовалюту призм, а цена падает. И им ну, ничего не остается, кроме как продать. Поэтому, как по мне, так лучше купить на меньшую сумму монет, но которые ты уже вот положишь и забудешь, и будешь ждать лучших времен. И биткоин доказал, что криптовалюта, вот как Владислав Цой на своем канале говорил, имеет такое свойство сохранение сбережения средств конечно это все не на всем промежутке времени работает но в любом случае ты этого ждешь и надо делать для себя такую создавать возможность чтобы ты не сидел каждый день на график этот не смотрел не переживал когда тебе продать а вкладывать те деньги только которые ну ты по факту не боишься потерять понятное дело что любые деньги не будут лишними но лучше меньше Ну вот ну, как, это как, это, как пришел допустим там поиграть да в казино вот Сколько ты готов проиграть? Вот, пожалуйста. <смех> Здесь примерно такая ситуация. Ну, я еще так. хочу добавить, что а, да, да, по да. факту вот, э, люди, которые впервые ну, видят криптовалюту и как бы понимают, начинают разбираться в ней, они действительно, ну, как во всех делах, наверное, они не понимают, как действовать, что бывает. Но со временем, со временем у человека появляется опыт, и он уже адекватно реагирует на изменение цены. Так или иначе, он понимает, что это временно, нужно какой-то интервал, цена может измениться. И люди начинают более правильно как бы, набирать свой опыт и более правильно реагировать на изменения цены. Это у каждого человека так.